Итак, всем привет. Раз, два, три. Всем привет. Сейчас я бы хотел рассказать о карте Последний Рассвет на версию Minecraft 1.14.4. Карту создала команда SG Team, HostKir и Soyp. И по жанру это survival horror. И походит на игру Left 4 Dead. Ссылку на канал SG Team и на скачивание карты я оставлю в описании. Перейдем к плюсам и минусам. Плюсы. Геймплей. Здесь мы должны собирать вещи, убегает зомби, огнестрельное и холодное оружие, патроны, монеты, используемые при покупке кофе в автоматах. Все выполнено на высшем уровне, а у предметов есть свои 3D модели и описания. Катсцены. Да, здесь есть катсцены и выполнены они на высшем уровне. Правильно подобранные ракурсы, звуки, уровни сложности. Здесь есть два уровня сложности, нормальный и сложный. Правда, карты на нормальном уровне сложности и так очень хардкорны. Зомби наносят очень много урона, у тебя есть шанс получить кровотечение и сдохнуть. Вот. Но также здесь очень прикольная вещь, это у тебя изначально есть три жизни. Если ты их все растратишь, то ты начинаешь игру с самого начала. Атмосфера. Вот представь, ты прогуливаешься по городу, ты видишь разруху, толпы зомби. Тебе становится страшно, ты убегаешь от зомби, а у тебя только дедовское ружье и пара патронов к нему. Минусы. Из минусов я могу выделить только отсутствие сюжета как такового. Главный герой вообще не раскрыт, нету дополнительных персонажей. Вообще, в принципе, ничего нет. Просто нам говорят, вот человек встал, ему по рации передают, то, что в городе распространяется какой-то вирус неизвестный, и, короче, надо проследовать в пункт эвакуации. Он проходит, но его в конце берут и убивают. Вот. Но, как авторы сказали, у них была задача сделать карту по типу Left 4 Dead тупо берешь убегаешь от зомби собираешь там э, убиваешь их все такое вот на этом все с вами был банан ваван всем удачи всем пока ссылку на канал SGT и на скачивание карты оставлю в описании